Привет, спасибо за фраг, бро. <кхе> я решил тут еще вам доказать, что я ванга. Вот. Сейчас на этом аккаунте тоже а, буду выбивать дон. Он будет хорошо падать. Смотрите. А, Где-то 7000 кредов я выбью. Баррет. Вепринная беда. И, возможно, м -м -м, двойные пистолеты Маузера. Или скин на Смотрите, начнем э -э, с барата. Поехали. <coughs> Ладно, наступать не буду. Так, let's go. Было ровно 16 тысяч. Крючим, крючим, крючим, крючим. Пока 2000 рядов мы следим. У нас в запасе еще 5. Сейчас будет на следующий коробок 3000 рядов <coughs> Даже почти ровно. Так, и вот сейчас скоро должен напасть Баррет. Наверное, до 11500 он будет выходить. На остатки. Да, вот. Да, даже раньше. Так, все, Баррет есть. А, теперь заходим в коробочки. Так, значит, я говорю, что полет вепрь и коперы или скин. Смотрим. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> так, э -э вот вепрь упал. И вот сейчас второй донат выкрутим. Ну, в смысле, второй трис. Так, тычковые наши. Ага. Так, ладно. Тогда мы сейчас, может, еще покрутим просто. Потому что я вам обещал скин или маузер, да. Гепари на 200% так-то может упасть теоретически. Так, а нифига. Вот скин, как и говорил. <coughs> собственно, я даже не сомневался. И вот как раз у нас э, 7000 плюс-минус ушло, даже чуть-чуть поменьше. 6352 у нас ушло. Так, собственно, на этом э, мы на все. Тут она больше ничего крутить не будет Так, можно, конечно, какой-нибудь так-то Хейлиан залутать Вот, на него уже ванговать не буду Может так просто покручу, потому что АК Альфа на самом деле Не очень популярный ган В целом Вот, и сюда можно Хейлиан залутать Прямо любит. Так, вот нам карта упала. Сейчас мы тогда просто по карте купим. Все, Хелен есть. А, отлично. Если вам понравилось это видео, лайкосики. Посмотрите прошлую часть, которую я вот недавно вот только что записывал. Вот. А, я занимался своими делами, кушал. И выбрал ак, а, на котором вот тоже можно вангануть. Собственно, выбрал, сделал вам видос. Вот. А, все, Вступайте в клуб. Это свидетели ванги. А, всем пока.